Здравствуйте всем! С вами Петров Александр, канал ⁇ Сады Вселенной ⁇ Сейчас мы поговорим о средствах от болезни растений. Так же, как и средства от вредителей, большое разнообразие, великое множество. Как во всем этом не запутаться, что применять и что эффективно, а что нет различных болезней, я сейчас расскажу. Для начала нужно сказать, что так же, как и средства от вредителей, препараты от болезней группируются в несколько таких крупных групп. А, прежде всего, неорганические препараты. Это препараты на основе меди, йода, серы, железа, ну или марганца. Эти препараты очень мощные, очень эффективны. Как правило, они обладают не только фунгицидным, но и бактерицидным эффектом. То есть они действуют не только против грибных болезней, а основные заболевания растений у нас грибными, но и против бактериальных болезней, которые также распространены на наших растениях. Итак, неорганические фунгициды и а бактерициды на основе меди. Самый известный, самый такой старый, это медный купорос. Им пользуются давно, активно, еще наши бабушки его использовали. Ну вот купорос э, хорош для обработок по безлистному состоянию растений. Это, например, поздняя осень, где-нибудь конец октября-ноябрь, либо ранняя весна, конец марта и весь апрель. Пока на, листь... на растениях еще нет листьев, не распустились и даже не набухли почки, вот используют медный купорос. Если обрабатывать медным купоросом по листьям, то он обжигает листья, получается химический ожог очень часто, и, в общем-то, это для растений совершенно не полезно. Если сделать смесь медного купороса и извести, или, ну, скажем так, суспензии извести, известкового молока, все это смешать, то получится так называемая бордовская смесь. Это более мягкий препарат. Он уже может применяться и по листьям. Листья он не жжет, потому что известь работает в качестве такого буфера. Она не дает обжечь листья медному купоросу. Но разводить бордовскую смесь – это целый квест. Сначала надо развести одно вещество, медный купорос растворить в воде по инструкции, потом развести известь, потом вливать купорос в известь, ни в коем случае не наоборот, иначе все там может выпасть в осадок, и проверять гвоздиком, пускать гвоздик в эту бордовскую смесь она такого небесно-голубого цвета получается, и смотреть вышло ли выделилась ли металлическая медь на этом железном гвоздике, если выделились, то еще добавлять и здесь. в общем, совершенно непростой процесс и чтобы этого избежать, есть очень неплохой препарат на основе миди меди HOM Сокращенная это аббревиатура хлорокисмиди такой препарат действует точно так же, как бордовская смесь но при этом он э, разводится очень легко. Высыпали в опрыскиватель, встряхнули и пошли обрабатывать. Он гораздо более технологичен, чем препараты, такие как бордовская смесь. Впрочем, сейчас есть уже готовая, концентрированная бордовская смесь, которую просто разбавляют до рабочей концентрации и дальше обрабатывают. Это вполне удобно. Значит, препараты на основе медиа работают прекрасно и против бактериальных, и против открыто живущих грибных болезней, но медь ⁇ это тяжелый металл. Если ее много, то будет очень плохо. Скажем так, сады и виноградники в Европе, и в Соединенных Штатах Америки, которые уже десятилетиями обрабатывались медными препаратами, они уже накопили в своей почве столько меди, что просто эту землю приходится использовать не, на, не в качестве земли сельхоз назначения, Потому что выращивать на ней растения уже невозможно. Медь тяжелый металл. Если она проникнет в организм, она в организме и останется. Поэтому э, нужно строго соблюдать сроки ожидания, не меньше трех недель после последней обработки. И также важно э, мыть плоды, если вы обрабатывали хомом или бордоской смесью, э, перед тем, как вы будете их употреблять. Но на виноградарстве нам, например, говорили, что если бы вся медь, которую обрабатывает виноградник, была видна как металл, то он бы сиял и сверкал на солнце за много километров. Потому что бордовскую смесь от мелдью, от мучнистой росы винограда, от других болезней льют на виноградники нещадно, много и долго. Но, тем не менее, мы с вами едим виноград, пьем вино, и, в общем-то, больших проблем не знаем. Как правило, несмотря на большое количество меди на виноградниках, прекрасно наш организм справляется. Не такие большие количества меди попадают при правильном применении этих средств человека. Препараты на основе железа, на мой взгляд, более эффективны, не менее, скажем так, эффективны. Это железный купорос, прежде всего. Также работает им по безлистному состоянию. Вообще, они написаны, на них написано, что они антисептики. То есть, действительно, он работает как антисептическое вещество на древесине, и очень хорош при обработке ранней весенней или поздней осенней. В отличие от меди, железо не тяжелый металл. Более того, это важный микроэлемент, который необходим растениям. В чистом виде сульфат железа, железный копорос, растения воспринять не могут. Просто потому, что в той форме, в которой она является попадает на растение, оно не может быть впитано листьями, там, почками, ветками и так далее. Но смываясь с дождями после ранней весенней обработки, например, в начале апреля, этот железный купорос попадает в почву. Сначала он выжигает за счет высокой концентрации, а концентрация при обработке по безлистному состоянию может быть 20-30 грамм на литр, что у медного купороса, что у хома. Что у бордовской смеси, трехпроцентная бордовская смесь 30 грамм на литр, что у железного купороса. Вот за счет высокой концентрации выжигаются патогенные грибки, а затем с дождями, с тающим снегом и так далее, все это проникает в почву, и железный купорос переходит при помощи микрофлоры почвенной в удобоваримое, в усваиваемое для растений состояние. В результате растения воспринимают железо и очень хорошо себя чувствуют. Был такой а, доктор наук Григорий Александрович Патерилла. Плодовод, специалист по болезням растений, он еще в 50-е, 60-е годы писал, очень жалко, что наши яблоневые сады перестали обрабатывать железным купоросом, перешли на медный, потому что с тех пор хлороз, вызванный недостатком железа, в яблоневых садах очень усилился. Железного купороса не стало, недостаток железа проявляется хлорозом, по пожелтением листвы. Вот железный купорос, будучи переработан почвенной микрофлорой, прекрасно используется в качестве... Источника важного микроэлемента железа. Препараты на основе серы. Это коллоидная сера, прежде всего. Она хорошо работает на мучнистой росе, на различных грибах наружных, которые на листиках, на ветках распространены. Но, честно говоря, запах от нее, запах серы остается очень долго на растениях и на плодах. Я не очень люблю его коллоидную серу, но, в принципе, видел, как ее применяли. Применяется она неплохо и достаточно эффективно. Разводится по инструкции, и все хорошо. А, на мой взгляд, очень хороши препараты на основе йода. А, прежде всего, это препараты фарма-йод и агро-йод. Ну, вот у меня фарма-йод. Это водный раствор йода. В отличие от спиртового раствора, который продается в аптеке, это водный раствор, более концентрированный, 10%, если я правильно помню. К нему прилагается инструкция очень хорошо работает от мушнистой старосы, от парши, от ржавчины различных растений и от многих видов болезней, даже пишет это от фитофтороза. В общем, вполне может быть. Основная концентрация для него – это 1-2 грамма на литр или 1-2 миллилитра на литр. Еще раз напомню, что для медных и железных препаратов это 20-30 грамм на литр, а здесь 1-2 грамма на литр. Если вы применяете тот же хом по листьям или бордовскую смесь, здесь в инструкции написано, что один 40-граммовый пакетик растворяет на 10 литров. То есть по листьям обрабатывать хомом 4 грамма на литр. Ну и я обычно говорю 5 грамм на литр. У хома есть еще одна, скажем так, форма или торговое название ⁇ Обегапик. Это водный раствор того же хома. Берете инструкцию читаете на упаковке раствора пика действующее вещество хлорокис меди или меди-хлорокис. Вот. Так вот, препараты на основе йода, возвращаясь к ним, гораздо более безопасны, чем препараты на основе меди. Срок ожидания не три недели, как у медных препаратов, а два дня. Через два дня на послезавтра, после обработки, можно есть продукцию. Более того, йод также является важным микроэлементом. И в принципе неплохо работает как подкорка. Мне удавалось даже зарастить градобоины на яблоках при помощи фарма -йода. У меня жена как-то пришла, град побил яблоки в июне. Известно, что если градобоины появились, то, как правило, плоды с градобоинами, с повреждениями кожицы быстро загнивают. Жена говорит, что делать? Я говорю, попробуй фармойод. Она обработала фармойодом 2 грамма на литр, и градобоины на яблоках зажили. Я такого как бы раньше не видел и очень удивился эффекту, но понял, что препарат работает. Он бьет не только грибы, такие как парша мужчины, уже упомянутые, но и ряд бактерий, а также даже вирусы. Часто его рекомендуют применять для дезинфекции инструмента. Я, например, делаю смесь йода и хлорокисимедия. Для дезинфекции инструмента йода там 2-5 грамм на литр, а хлорокисимедия там 20-30-50 грамм на литр. И вот такими, такой смесью я обрабатываю секатор или садовую ножовку, чтобы не перенести болезнь с одного растения на другое. Это тоже важно. 2-3 секунды с двух сторон прошли по лезвию, опрыскивали опрыскивателем, и у вас все готово, все нормально. А препараты на основе йода хороши еще и тем, что, проникая в растение, он переводится в органическое состояние, в органическую форму, и плоды у вас дальше являются источником, Йода для вас, он уже не в минеральном виде, а в органическом, и вполне хорошо, благотворно влияет на человека. Пить, конечно, его в чистом виде ни в коем случае не надо, а вот плоды через два дня после обработки вполне можно употреблять без всякого вреда для здоровья, при грамотном применении. Не повышаете концентрацию в инструкции. Еще раз повторю, для обработки по листьям это 1-2 грамма на литр, для обработки секаторов 2-5 грамм на литр. Секаторов и других садовых инструментов. Также иногда применяется морганцовка, Это тоже минеральное вещество, перманганат, калия. Она очень хороша для обеззараживания семян. Делают темно-розовый там малиновый раствор, и в нем несколько минут, там четверть-часа, может быть, намачивают семена. В дальнейшем промывают. Если вы хотя бы сутки подержите семена в растворе морганцовки, есть шанс, что всхожесть их очень существенно поместится. Я проверял, не стоит. Достаточно 15 минут, и все. Итак, препараты на основе минеральных веществ, да, неорганические препараты, универсальные, хорошо работают, практически не вызывают у болезней привыкания, то есть резистентности, и, как говорится, нет овец устойчивых к волкам. Вот нет практически болезни устойчивых к или хобу и так далее. Кроме такого форма йода можно использовать обычный аптечный йод. да, Это спиртовой раствор в аптеке, он будет подороже в пересчете на единицу объема но тем не менее, купить 5 миллилитровый пузырек, развести на 5 литров вот, и обработать растение прекрасно можно поэтому, если у вас нет фарма-йода, можно использовать обычный аптечный йод. Большой группой а, средств от болезней являются органические фунгициды. Действующие вещества у них могут быть самые разные да? дифиноконазол, пенконазол да? ципроксамин и прочее, прочее. Вот одним из таких препаратов является топаз. Крупно написано торговое название. И сверху мелко-мелко, а также с другой стороны, рядышком с торговым названием, мелко написано 100 грамм на литр Пенконазола. Вот он у нас, Пенконазол второй сверху действующее вещество. И, в общем-то, работает неплохо от ржавчины, мучнистой росы, парши и многих других заболеваний. Органические фунгициды, как правило, системные, в отличие от неорганических фунгицидов. Они впитываются в растение и делают его на две недели, на неделю, ядовитым для определенного гриба, для определенного заболевания. Не работают практически на, э, на бактериальные болезни. А так можно посмотреть еще несколько препаратов. Кроме топаза есть фундазол и есть хорус. Ну, надо сказать, что хорус, в принципе, неплохо работает как по мучнисто грибам, так и по другим, но все они химия, пусть во слово «органические» в данном случае не вводят в заблуждение, это все химия, и особенно опасная химия – это фундазол, он ядовит для людей. И, в общем-то, нужно обязательно использовать средства защиты при работе с фундазолом. А самое неприятное, он очень быстро вызывает привыкание, вызывает резистентность. То есть болезнь приспосабливается к этому препарату. Я считаю, что таким веществом лучше не работать. Мало того, что все органические фунгициды – это химия, так они еще достаточно часто вызывают резистентность. А в связи с тем, что они не действуют на бактериальные болезни, уничтожают только грибы, очень в большом количестве в последнее время у нас расплодились различные бактериальные болячки, в том числе и карантинные, такие как бактериальный ожог плодовых и многие другие. Поэтому я стараюсь органические фунгициды использовать очень ограниченно или вообще от них отказать. Существуют биологические и биогенные препараты от болезней. Биогенные в основном на основе одного вещества, фитобактериомицин, и представлены они у нас препаратом фитоловин. Вот этот фитоловин очень неплохо работает и от мучнистой росы, и от парши. Не работает от ржавчины. Но зато у этого препарата два дня срока ожидания. Также он отлично работает от бактериальных болезней. И при том, что это биогенный препарат, он безопасен для людей. Практически не вызывает резистентность. Даже мне рассказывали случаи, что резистентность при его применении возникала. Но как только прекращали его применять... Очень быстрая резистентность, то есть устойчивость болезни проходила, и через какое-то время возвращались к применению фитоловина, и снова препарат отлично работал. Кроме него, есть препараты на основе Bacillus subtilis, это сенная палочка. Это бактериальные препараты, они очень хороши от большинства болезней, а также э, они неплохо работают как регуляторы роста. Да, они вот помогают растению, стабилизируют полезную микрофлору. Там, при этом они выжигают патогенную микрофлору. Представлены у нас препараты на основе Bacillus subtilis, сенные палочки, э, препаратом фитоспорин, фитоспорин М и препаратом Allerine. Ну, также есть еще гомоир. Все они на основе разных штаммов то есть разных культур этих бактерий, но, тем не менее, все на основе Bacillus subtilis. Применять их можно, поскольку это биологические препараты, даже по цветению. Интересно, что если вы начнете применять биологические препараты бактериальные, такие как фитоспорин или трихогурмин и ему подобные, на, с ранней весны, например, с начала мая, и раз в неделю будете обрабатывать ваши растения, которые в прошлые годы болели, то в этом году у вас растения при обработке раз в неделю болеть не будут. Дело в том, что, конечно, биологические препараты, они мягкие. Они а, все-таки не а, лечат болезнь, а они ее предупреждают. Поэтому это средство профилактическое. Если болезнь уже проявилась и запущена, то, конечно, они не помогут. Очень неплохие препараты на основе грибка триходерма. Эти препараты от почвенных гнили. Например, в теплице, чтобы у вас не гнили огурцы, от а черные ножки рассады Используется препарат на основе триходерма, триходермин или трихоцин. Есть еще глиоклодин. Вот эти препараты хороши для замачивания семян, а также для обработки почвы в теплице или в рассадных ящиках там, в различных емкостях с рассадой. И перед посевом и во время после посева, там, во время всходов и так далее. Эти препараты хорошо работают. В общем-то, срок ожидания у биологических препаратов один день. Ну, как правило, можно есть на следующий день после обработки любую продукцию. В целом, я, как уже говорил, я не сторонник жесткой химии, поэтому неорганические препараты я использую с некоторой осторожностью, такие как хом. Или э, медный и железный купорос Но в принципе использую И они активно работают, они хорошо помогают действительно. Органические фунгициды я стараюсь не использовать без крайней необходимости Рассказал про них, чтобы вы знали, когда вам предложат продавец, о чем идет речь Органические фунгициды работают только против болезней Не работают против э, э, бактериальных болезней Против грибных только работают и органические фунгициды очень быстро вызывают резистентность. Поэтому я не их сторонник. Люблю работать либо неорганическими фунгицидами и бактерицидами, либо биогенными и биологическими препаратами. Бактериальными препаратами нужно обрабатывать не по солнцу, ни в коем случае не в ясный солнечный день, а только либо в пасмурную погоду, либо еще лучше вечером, когда солнце заходит. Поскольку это живые бактерии, они активно работают, прекрасно уничтожают, выжигают все патогенные грибки и с первыми лучами солнца погибают. Поэтому действуют они недолго, но если вы обработаете по солнцу, вы просто практически мгновенно убьете а, эти живые бактерии. Также нельзя применять бактериальные препараты с другими средствами от болезни. С медными препаратами ни в коем случае, и с фитоловином ни в коем случае фитоспорин совместно применять нельзя, потому что бактерицидное вещество фитоловина убьет бактерию фитоспорина. При регулярной обработке, здесь также важна кратность, то есть нужно не один раз обработать, а несколько раз, и начинать лучше, до начала болезни. При неоднократной обработке все эти препараты работают прекрасно, защищают и от ржавчины, и от мучной страшной, и от парши, и от различных гнилей, гладовые гнили, там, сухая белая гниль и прочее. прочее Работаю и горе не знаю, и в общем-то... Думаю, что для здоровья это гораздо полезнее, чем применять химию. Так что, чего и вам рекомендую. Обрабатывайте свои растения правильно, и ваш сад будет здоров, ну и вы будете тоже здоровы. С вами был Петров Александр, канал Сады Вселенной.